Был, да? Здравствуйте. да, что у нас есть в на сердечно-сосудистой системе? Может, сразу ответим? Я слышала вопрос. Спасибо. Сейчас попробую ответить. Но изначально, друзья, давайте вот немножко, если можно, я отклонюсь от вопроса, обязательно отвечу. Понимать, что мицеллярные препараты – это клеточное питание. И наш организм, он не может быть отдельно сердечно-сосудистой система, отдельно мочеполовая, отдельно как бы мы целостные. И поэтому, собственно, воспринимать каждый препарат я бы рекомендовала как клеточное питание. И многое что изменяется благодаря тому, что напитались клетки нашего организма. Поэтому вот. Препаратов точно только на сердечно-сосудистую систему а, влияет. Таких препаратов, к сожалению, нету. Но есть прекрасные препараты, которые влияют не только на сердечно-сосудистую систему, но, например, аскорбил с п<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|ru|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Жержестаримый вариантом витамина С, который влияет на сосуды, улучшает сосудистые, а, сосуды и ткани. Так скажем, улучшает кневое дыхание в процессе улучшения сосудистой деятельности. Есть такой препарат битулин, опять же, который тоже в своем, помимо того, что он является, там, у него очень много большое действие положительных эффектов, в том числе улучшает и снижает, понижает артериальное давление. Что мы хотим в процессе того, чтобы пьем препараты? Очень важно надо понимать, ну, сама сердечная сосудистая система, ну, как бы это такой вопрос. И когда задаются мне вопросы в чатах или еще где-то, а, такой, типа, а что может снизить холестерин? Холестерин может снизить препарат, но надо понимать, что помимо того, что снижает холестерин, надо еще и свой организм как-то так полюбить и изменить, как что-то изменить в жизни. Ну, например, я вчера, если кто видел, прописывала... Диету при повышенном холестерине. А, то есть, опять же, помимо того, что мы пьем препараты, принимаем и улучшаем клеточное состояние, надо и еще какие-то действия, питание или какие-то продукты изменить. То есть об этом тоже не стоит забывать. А, Мицеллярные препараты, они прекрасны, они много, я не удив... я, ну как бы, не перестаю удивляться своему препаратов, но тем не менее что-то менять в своей жизни, помимо того, что пить только ментилярные препараты, тоже надо. Лариса, угу. ответила немножко на вопрос. Да, там да, живится, наверное, еще, да, оживится жизнь конечно, тоже улучшается. Да, иммунную систему хорошо влияет на иммунную систему. Нет, ну мы можем про каждый препарат поговорить, что происходит с, с организмом. Но я думаю, просто как бы основную все равно какую-то часть люди знают о препаратах. Может быть, какие-то конкретные вопросы. Ну, я могу, вчера я звонила своей приятнице, она постарше меня, ей 75 лет, она пьет супер-остеор и бетулин. И вот вчера она говорит, ты знаешь, я отказалась от лекарств, от таблеток. Как так, Говорю, Семеновна, разве это можно, да если так прекрасно чувствую? Вот я же не совсем там дурочка, все-таки она химик. Я постепенно э отказывалась, то есть, снижала дозу, снизила, Говорит, у меня давление в норме, я чувствую себя прекрасно, я сплю хорошо, я все убрала, а всю химию. Ну, если, говорю, у вас потребности нет, ну, наверное, правильно, каждый должен чувствовать свой организм сам. За нее порадовалась. Да. Я согласна. Я, абсолютно, я тоже рада за вашу подругу абсолютно, потому что я согласна, когда ну как бы есть результаты. Когда ты понимаешь, что у тебя чуть получше, и ты можешь эти препараты, ну, там, химические, те, те которые начал врач, как-то уменьшить или снизить, да, хорошо. Но это не означает, что на первом этапе, особенно, ну, вот у меня просто очень много а, случаев из практики, что сразу начинают, О, я начинаю пить мицеллярные препараты, я отменю, отменю все, что врач мне там сказал, я буду пить только мицеллярные препараты. Но дайте организму время, дайте насытиться и получить клеточное питание. Поэтому, собственно, как бы, если есть возможность от, от, отмены как бы, химозы, назовем ее так, или ну, каких-то препаратов, которые а, больше вредят, чем улучшают лучше здоровье, то вполне да, постепенно такое возможно. И в этих случаев, я уже знаю немало, когда отходит от различных препаратов, которые были назначены врачами, потому что чувствуют себя нехорошо после получения результата. Там какой-то вопрос был в чате. Если можно его озвучить, то я с мобильного, и мне не очень удобно переключаться. Да, да, на, на. Я не знаю, поднимался ли вопрос или нет. Принимая несколько мицеллярных препаратов, их нужно разделять по времени приема или можно сразу, одновременно? А, спасибо за вопрос. Можно принять, несмотря что мы считаем одновременно, можно применять несколько препаратов сразу. Ну, то есть выбивая 1 мл там, или 2 мл, как вам рекомендовано, то есть ложечку запивая любым напитком воды, и следующую ложечку уже можно другого препарата. То есть, ну, разница между препаратами там, несколько минут получается. Такой, такой вариант возможен. То есть вполне 4 и 5 препаратов одновременно. Просто у меня был случай, когда я сказала одновременно, один молодой человек решил все смешать в одну бутылочку и пить.